Ребята, а давайте в видео еще приглашение, если нас напросили, просто красный на концерт видимо, Так, ладно. Сейчас я что-нибудь придумаю.